Приветствую вас, друзья, на канале IndexRate, анализ рынка на сегодня, 18 июня 2022 года. Сегодня мы посмотрим с вами на рынок, разберем главную криптовалюту, посмотрим на индексные и индикаторные показатели, а также в прицеле моего внимания сегодня альткоины по просьбе наших подписчиков и также из списка моего watch листа мы сегодня посмотрим на Dash, Ripple и Algorand. Поэтому, если вы еще не подписаны на данный канал, то рекомендую обязательно подписаться, оставить лайки, также поддержать канал, оставить комментарии и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. На главной страничке YouTube канала есть ссылочки, на страничку TradingView здесь выходят обзоры в видеоформате по биткоину и главным альткоинам, а также есть ссылочка на сообщество ВКонтакте, тоже рекомендую подписаться. И подпишитесь обязательно на телеграм-канал и телеграм-чат, ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. Ну а мы с вами давайте начнем. Посмотрим на индикатор страха и жадности. Сегодня на рынке присутствует экстремальный страх. За очень малый период времени существования биткоина когда-либо показывалась отметочка 6. Сегодня страх практически дошел до своей кульминации. Посмотрите на тепловую карту криптовалют. Сегодня рынок находится в явно медвежьем движении. Продолжается на фоне этого страха слив рынка, и мы видим, что биткоин упал почти на 10% только за последний день. Индикаторы по главной криптовалюте также показывают зону продаж. Давайте посмотрим, что у нас с ликвидациями. За последние 24 часа у нас ликвидировано 78,5 тысяч трейдеров на общую сумму почти в 250 миллионов долларов. В основном потери, конечно же, лонговые позиции, есть некоторая разнонаправленность по FTX и Deribit. Давайте посмотрим, что у нас по соотношению коротких и длинных позиций. Также за последние сутки у нас в большей степени доминируют шортовые позиции 51%. Ну и давайте посмотрим, что у нас сегодня с индексом альтсезона. Немножко прирастаем. 29% показывает индикатор и сразу же к графику доминации. Мы продолжаем нисходящую динамику. Я публиковал в Telegram-чате информацию о том, что Скорее всего, при продолжении понижающейся динамики и в случае, если мы все-таки прорвем отметку 45, то увидим достаточно серьезную волатильность и резкие движения на рынке. Так и происходит, обратите внимание, у нас по 10, 12, 11%, где как, но ну, в среднем по 10% идет движение сегодня на рынке альткоинов. По доминации мы сейчас уперлись в экспоненциальную среднюю скользящую в качестве динамичного уровня поддержки на отметке 44,25. Вот здесь примерно сейчас консолидируемся. При провале уровня 44 следующей поддержкой будет 200. Дневная экспоненциальная средняя скользящая красный мувинг на отметке где-то 40. 3 и 8 и дальше повалимся на фиба в район 42,88. обратите внимание на доминацию если внимательно на нее сейчас посмотреть есть очень большой намек на то что мы можем уйти в красный денежный поток нужно учитывать что доминация у нас может сейчас отрисовать вот так вот вот такую вот формацию при том что у нас внизу находится волна моментом обратите внимание как было здесь тоже идет снижение по доминации, тоже волна моментума и переход в красный денежный поток. То есть моментум оттолкнет цену чуть-чуть от какого-то уровня и можем продолжить снижаться, потихонечку переходя в сезон. Давайте сейчас посмотрим на некоторые индикаторы. Хочу обратить ваше внимание на интересный индикатор. Он периодически попадает в мои обзоры. Это индикатор P. Это соотношение 350-дневной среднескользящей умноженной на 2 и также дневной простой среднескользящей 111-го периода. И обратите внимание, как мы выглядим сейчас на графике. У нас было всего несколько периодов, когда мы вываливались за 111 дневную это рыжая кривая. Это было у нас примерно в 2015 году, это мы вываливались, соответственно, в 2019 году, это мы вываливались в коронадамп и вывалились сейчас я специально наложил эту же кривую на график биткоина, чтобы показать очень интересный момент обратите внимание, это же 111-дневная средняя скользящая, нанесенная на график биткоина уже без индикатора самое сильное падение, которое происходило и отталкивалось от 111-дневной простой средней скользящей произошло в феврале 2014 года это падение составило порядка 80% далее падения были в ноябре 2018 года и соответственно корона дамп 2020 года эти падения составляли примерно плюс-минус 50 процентов отклонения от 111 средней скользящей. Обратите внимание, что происходит сейчас. То есть если сравнивать предшествующие последние два отклонения от этой средней скользящей, то мы сейчас пришли как раз таки к тому уровню, на который мы предполагали приход в обзорах еще месяц назад. Такой вариант развития событий я предполагал вот в этом обзоре биткоин 18 тысяч долларов. И этот вариант сейчас как раз таки отрабатывает. Видим, что мы пришли в зону 18 тысяч долларов, и это как раз составляет 50% отклонение от кривой. Если предположить, что при той капитализации мы сейчас можем потерять 80%, то потеря в случае самого худшего развития событий может опустить нас теоретически на отметку тысяч долларов. Я мало верю в такое развитие событий, в большей степени я предполагаю, что сейчас основной уровень консолидации у нас будет происходить примерно на потерях минус 60 процентов от этой цены, то есть в зоне 15 тысяч. Когда я говорю зона 15 тысяч, я подразумеваю, что это может быть 14, а может быть 16. Обратите внимание сейчас на немножко другой график цены, когда речь идет об отклонениях уже от 200 недельной простой средней скользящей. То есть если там была 111-дневная средняя скользящая, та, что по индикатору у нас здесь, и мы видим сейчас, что мы достаточно серьезно от нее отклонились, и таких отклонений было не так уж много за весь период существования биткоина, то если мы посмотрим сейчас на 200-недельную, и периоды отклонения то мы увидим что отклонение в 30 процентов у нас было в пятнадцатом году мы достигали максимальных значений отклонения от 200 недельный простой средней скользящей. вот она примерно была здесь на этом уровне 30 процентов дальше у нас было подобное отклонение уже непосредственно при снижении цены в марте корона дамп марте двадцатого года в ситуации в конце ноября тоже Достижение дына биткоина мы не перешли за 200 недельную среднескользящую скользящего И сейчас мы с вами тоже можем предположить, тот тоже потеря 30% процентов куда нас уведет от 200 недельный средней скользящей. И обратите внимание, куда мы с вами приходим и почему я считаю, что вероятность ухода именно скорее в зону 14-16 наиболее вероятно. Во-первых, достижение 18 тысяч мы с вами предполагали, что эту зону потрогаем. Мы ее потрогали. Сейчас, если продолжит динамика давления, то вероятный уход у нас возможен как раз в эту зону. Здесь у нас уровень ФИБА, это 14850. Здесь у нас пунктирная направляющая паутины в районе 14 находится. И здесь у нас пунктирная направляющая паутины, я специально их отметил, белым цветом, находится в зоне 16. От 14 до 16. От 14 до 16 вероятность цены прихода вот сюда и потери 30% будет точно соответствовать со всеми предыдущими отклонениями от 200-недельной средней скользящей. Это вот такие наблюдения с технической точки зрения того, что происходит. Что касается фундаментальной точки зрения, также хочу посмотреть еще на индикатор, который бывает предметом нашего рассмотрения, это индикатор настроений и активных адресов, он вычисляет. Для тех, кто его видит первый раз, соотношение, процентное соотношение активных адресов за 28 дней и процентное соотношение изменения цены также за 28 дней. Очень хорошо отрабатывает этот индикатор. Обратите внимание, последний раз, когда мы его смотрели, мы были где-то в зоне примерно середины второй декады мая, ближе там, к 20 числам. Если мы сейчас посмотрим на график цены, то мы увидим, какой период это происходило. Обратите внимание, это происходило вот здесь. Вот 20 числа и мы находились внизу и предполагали, что согласно того, что мы находимся в цикле среднесрочных трейдов, достаточной а, уже перепроданности, у нас подразумевался тот факт, что будет скорее всего отскок. И этот отскок мы сейчас с вами его видим. Вот она консолидация была цены, середина мая, конец мая мы видим, после чего произошел отскок если мы посмотрим на график сейчас заново этого чарта мы находились вот здесь внизу вот эта консолидация после чего мы отскочили мы не дошли до пика то есть до пунктирной вот этой вот красной это верхнее значение которое означает уже достаточно перекуплено мы сюда не дошли мы дошли до средних значений развернулись причем серая волна внутри это как раз таки изменения активных адресов за 28 дней а желтая это изменение цены причем когда они двигаются синхронно в одном направлении всегда очень хорошо причем обратите внимание сейчас тоже изменение Активных адресов двигается вниз, и цена двигается вниз. Мы почти достигли своей какой-то нижайшей зоны аккумуляции. То есть то, что мы будем разворачиваться и вероятнее всего двигаться вверх, ну до какого уровня мы сказать не можем, но то, что близится отскок, вероятность этого достаточно уже сейчас высокая. Мы можем видеть, что все предшествующие периоды мы возвращались либо от зеленой пунктирной нижней части, либо преодолевая ее, всегда возвращались обратно. Какая будет динамика, вернемся выше или это будет не такое сильное движение. Предугадать сейчас достаточно сложно, но то, что будем возвращаться, вероятность этого достаточно высокая. И возвращаясь снова к графику биткоина, можем также подтвердить и на индикаторе Cypher обратите внимание, сейчас если мы на него посмотрим то мы уже в очень хорошей зоне входа в позицию индикатор завершил формирование гребня волны на на это можно так сказать, волне потому что это скорее якорь, нежели триггер при этом предшествующий якорь был гораздо глубже у нас почти подошла в зону пересечения средних значений желтая волна VIPAP. также внутри мы видим ее внутри индикатора сайфера B, и мы видим что отрисованная зеленая точка говорит нам о том что это уже скажем так хорошая зона для начала аккумуляции секвентал тоже нарисовал последнюю свечу девятую мы находимся на дневном таймфрейме значит по инерции мы можем продолжить двигаться и об этом тоже говорил и дойти куда-то до зоны 18 если мы удерживаем эту зону то у нас будет отскок если нет то мы можем уйти как я уже сказал в зону 16 то есть продолжить нисходящую динамику под какие-то опять негативные новости связанные с фондовым рынком потому что корреляция продолжается после чего вероятность отскока у нас сейчас достаточно большая если мы посмотрим на младшие часы то мы видим на 6 часах у нас арысай находится в зоне все и еще перекупленности скорее всего будет толкать цену вниз у нас та же самая картина на 8 часах арысай находится сверху вниз двигается и у нас такая же картина на 12 часах то есть вот этот краткосрочный период мы должны завершить уйти волнами вниз для того, чтобы дневка продолжила развиваться и не было серьезного слома. Мы можем обратить внимание, в том числе и на индекс доллара. А для тех, кто не знает, этот показатель обычно обратно коллилирует с ценой биткоина. Мы по нему последний раз предполагали уход в 106, чуть-чуть не дошли, дошли почти до зоны 106, 105, 78 было максимальное значение, и сейчас ушли на коррекцию. Обратите внимание, как мы сейчас на этой коррекции выглядим. То есть если говорить по волнам моментума, мы двигаемся в нисходящей динамике. Если говорить по money flow, зеленому денежному потоку индикатора Cypher B, то мы скорее всего тоже двигаемся в понижающейся динамике, и мы видим, что волны на этом индикаторе тоже потихонечку снижаются. RSI Stochastic находится в зоне перекупленности, двигается вниз. Классический RSI тоже толкается вниз. Обратите внимание, волны все загнулись на кривых. И здесь красный бриллиант означает, что цена средневзвешенной объемом VWAP желтая волна тоже пересекла границу еще 16 июня, по данным этого индикатора, и двигается тоже в нисходящей динамике. Если это будет происходить, это даст скорее всего толчок для обратной корреляции и мы увидим по биткоину отскок. Я ожидаю этот отскок, я говорил об этом неоднократно, также говорил о своих ожиданиях в зоне 14, 15, 16, это было в том числе и на стриме, кто не видел, посмотрите, на канале CryptoCommons, стрим был CryptoGon, Периодически стрим, много очень интересных инфлюенсеров, можете послушать очень интересно. Также обратите внимание, что зона 18, как я уже сказал, мы говорили ранее, и сейчас она является ключевой. Тоже стоит учитывать этот факт, потому что если мы перейдем на недельку и посмотрим внимательно, то мы увидим, что вот эта зона 19, 18, 20, это можно назвать целой зоной, потому что вот от 18 среднее значение свечи по хайконэше, предыдущий all-time high в декабре 2017 года, и достижение максимального значения. Это все зона, то есть ее можно обозначить вот таким вот уровнем. И до средних значений открытия-закрытия. Мы видим, да, вот эта свеча, мы видим, тело свечи заканчивается на уровне открытия-закрытия и направляется в зону максимально достигнутых значений. То есть примерно это где-то вот так. И если мы поставим с вами именно вот такие вот э, значения, то мы видим, смотрите, прямо практически в середине находится отметка 18. То есть достижение максимального значения у нас предыдущий All Time High был на отметке 1966. И сейчас нижнее значение этой зоны будет 17. Вот 17,19. То есть зона 18 является ключевой. Если вот эту зону 18 мы продавливаем, то, естественно мы уйдем вниз в зону уже 15 и здесь глобальная фиба 14 вот сюда если не продавливаем то отскок будет от нее обратите внимание на недельки отлично перепродались rsi в перепроданности стахастический классический RSI тоже в перепроданности у нас здесь отрисовывается уже волна моментума и в ближайшее время я думаю что якорная волна будет сформирована и скорее всего мы начнем потихонечку по ней отворачиваться. мы можем уйти в консолидацию но то что предположительно будет отскок вероятнее всего обратите внимание Сейчас на то, что отскок может уйти у нас ближайший, конечно, это будет зона уровня 23, пунктирная паутина, вот на недельке ее хорошо видно, красная, здесь 22, 23, вот эта зона, прорываем ее, отправляемся в 24, 20. 5, 26 вот сюда в эту зону здесь динамичное сопротивление на 27 будет со стороны экспоненциальной средний скользящий 200 недельный красный мувинг здесь его тоже на графике видно ну и давайте посмотрим последний он чейн индикатор это нвт сигнал кто не знает почитайте погуглите здесь также на чарт в есть описание этого индикатора он, кстати, ориентируется, поскольку это NVTS, на 90-дневную, простую среднескользящую. И обратите внимание, как он четко отрабатывает циклы. Вот 2018 год, вот у нас, соответственно, 2013 год, 2015 год достижения дна. Вот, смотрите, мы достигли дна мая 2021 года, вот достигли дна по этому индикатору в январе 2022 года. И вот э, сейчас мы уже практически ушли к самым нижним значениям, которые когда-либо были. То есть впервые находимся на таких низких значениях по именно сигналу NVT-S. Если брать сигнал классического NVT, ну, более медленного, наверное, NVT, то мы находимся как раз сейчас на нем, но тоже пересекли все возможные уже значения. И еще хотел обратить внимание тоже на график биткоина с точки зрения недельного RSI. Обратите внимание на значение классического RSI. Сейчас мы находимся на отметочке где-то порядка... 26-15 здесь такого уровня он не достигал с 18 года то есть мы практически достигли дна восемнадцатого года в восемнадцатом году отметочка у нас была где-то примерно на уровне там 24 мы уже дошли до того периода то есть четырехлетнего предыдущего периода четырехлетнего цикла и если даже смотреть еще более периоды, период это было в пятнадцатом году то есть пятнадцатый восемнадцатый и сейчас Поэтому с большей долей вероятности можно сказать, что мы практически где-то очень и очень близко до достижения уровня капитуляции, о которой все говорят. Да, возможно, отскок будет не сразу, возврат к восходящей динамике может происходить через вот такие вот движения. То есть мы можем уйти куда-то вниз уйти где-то на пиковое значение, на консолидацию, только потом, потихонечку, с восстановлением общих макроэкономических взаимоотношений, да, общего макроэкономического фона, можно так сказать, мы будем возвращаться к восходящей динамике. Но то, что сейчас в ближайшее время будем отскакивать, в большей степени вероятность тоже присутствует, потому что любое падение подразумевает, конечно же, отскоки, никогда не продолжается долго. И такой страх, который присутствует сейчас, он говорит нам о том, что многие инвесторы все-таки будут покупать. И еще как раз-таки сентимент – сегодня выпустил свой чарт в котором указал что э, инвесторы сейчас с точки зрения удержания накопления кошельков то есть количество биткоинов которые находятся сейчас в предложении оно очень сильно ограничено это говорит о том что то очень многие все-таки выкупают эту просадку и продолжают ее держать. Это могут быть средние руки, это могут быть более крепкие руки вопрос. Сейчас идет активная манипуляция со стороны китов, это явно видно. И я думаю, что сейчас слабые, конечно, руки будут максимально вытряхиваться с рынка. А те, кто понимают, как работает рыночная цикличность, скорее всего, будут откупать все просадки. И неважно, уйдем мы на 10 или 7 тысяч, или на 15 тысяч. Ну и давайте посмотрим сейчас по альткоинам. Значит, начнем. Давайте с дэша Обратите внимание, торговались в параллельном канале, вывалились из него и ушли на очень интересный и важный уровень. Вот эта зона 39 наиважнейшая сейчас для этого актива. Смотрите, вот этот период, вот этого вот движения после достижения пика и уход вниз ознаменовал самый низ консолидации этого актива вот на этой отметке это зона уровня 40 39 39 если быть точным то есть 40 38 и мы пришли к этой отметке для нас сейчас самое важное и самое главное это конечно же удержать этот уровень потому что если вдруг по каким-то причинам рынок продолжит дальше скорее всего какую-то нисходящую динамику то мы конечно увидим более низкие значения их тоже объективно видно Сейчас я их покажу, их видно даже на пунктирных, обратите внимание, это уход вот сюда, в зону 31-32 в случае более негативной развязки, уход в зону 15-16. В целом, если посмотреть сейчас на дневной таймфрейм, а также на индикатор Cypher, обратите внимание, у нас есть скрытая бычья дивергенция, у нас пока в неопределенности находится цена средневзвешенной объемом и... В большей степени в перепроданности находится RSI, чем в перекупленности стахастически и классически тоже находится в перепроданности. То есть отскок вероятен всего. У нас пересечение уже желтой волны моментума было, при этом секвентал нам на дневном таймфрейме рисует девяточку. Говорит о том, что мы завершили движение, у нас вот прям такая узкая консолидация на пунктирной желтой паутине Сейчас происходит в районе вот 40 тысяч, да, 40 плюс-минус И если удерживаем этот уровень, причем мы в него бились, посмотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть дней уже бьемся вот в эту вот отметку По нижним фитилям свечей объективно это видно Удержание этого уровня, ну, скорее всего, вероятность удержания в гораздо большей степени, я сейчас вижу на графике, на дневном, по крайней мере То мы будем отскакивать Куда отскочим ни один индикатор не покажет, но ближайшие это нижняя граница вот этого маленького локального канала, это на отметку где-то в зону 50-55. Если прорываемся выше, то здесь уже 59-60 и верхняя граница канала это уровень 63-65, здесь же 50-дневная экспоненциальная средняя скользящая на этом уровне и пунктирная паутина тоже в районе 67-68, это все является у нас сейчас сопротивлением. Так выглядит Dash на сегодняшний день, следующим активом хочу посмотреть XRP. Двигается в треугольной нисходящей формации, у нижней ее границы сегментал также на дневке подрисовывает зеленую свечку. Видим, что идет завершение, девяточка, практически уже завершили движение. Бычья дивергенция, желтая линия Viva пересекла среднее значение, немного неопределенности по стахастическому RSI. Классический RSI находится в явной перепроданности и, скорее всего, мы, от... даже если будем двигаться еще в какое-то время в такой динамике на выходных, может быть по синей пунктирной нисходящей паутины то можем еще чуть-чуть спуститься, и верхняя граница вот этой отмеченной зоны, она наиважнейшая. Это уровень 26 и это уровень 22. Почему она так важна? Обратите внимание, предыдущий период времени это вот этот период консолидации, лето, конец лета и осень 2020 года. И также верхняя граница вот этого периода консолидации, это весна 2020 года. Сейчас для Ripple будет иметь ключевое значение удержание этих уровней. Если он их не удерживает, то он проваливается ниже, и также хочу обратить внимание на дневном таймфрейме, очень четко индикатор секвентал подрисовывает нам уровни, которые будут выступать поддержкой для этого актива. Я сейчас их обозначу. Направляющий, вот этот уровень, давайте его также красным цветом подсветим, чтобы было понятно. Это уровень 17,5, ну зона ценового уровня 17,5. Если мы вот эту зону проваливаем, то мы сваливаемся ниже. Сопротивлением выступает здесь также у нас очень четко отрисовывается и квинталы и кейсары, эти уровни локальные, они будут на отметке 0.39, сейчас выступает дальше пунктирная желтая паутина, здесь же консолидация рыжего мувинга, 50-дневный экспоненциальный средней скользящий, все это на отметке 0.45, то есть 45 центов. Дальше, если прорываемся, глобальная фиба 0.50, и следующим у нас идет сотая на уровне 55, и двухсотая экспоненциальная среднескользящая, верхняя граница треугольной формации, и здесь же пунктирно нисходящий паутин. Все это в зоне 60, 67, 63, 67, вот где-то примерно вот тут. Следующим актив у нас был Алгарант. Давайте посмотрим, что с ним. Тоже просили его посмотреть. Значит, провалили расширяющуюся треугольную формацию глобальную, мы видим восходящую, то и ушли на очень важный. Скажем так, уровень пунктирной синей паутины. Мы сейчас в средних значениях между двумя наиважнейшими уровнями. Верхняя граница вот этого накопления и уровня сейчас находится на отметке где-то 0.35. А самая нижняя, куда мы можем провалиться, это у нас будет отметка 0.22. Причем этот уровень 0.22 очень четко подрисован также нам секвенталом. Это вот этот период накопления, достаточно длительный, начиная тоже с конца лета, начала осени 2020 года так же как и по предыдущему активу вот это накопление будет ключевым значением иметь удержание этой отметки потому что если мы ее не удерживаем мы уходим тоже э, на подписывают индикатор очень красиво эту зону и также э, глобальная фиба это уровень где-то 0 0 9 центов или 0 10 центов до да? э, ну, 0 1, 10 центов и верхняя граница этой зоны где-то на отметке 13-14, да, даже где-то примерно 14 центов. 10-14 центов это тоже вот этот период корона-дампа весны 2020 года. Соответственно, для нас сейчас очень важно удержаться вот в первую очередь на 22, потому что если провалим, уйдем 14-10 вот туда. Сопротивлением у нас выступает 50-дневная экспоненциальная среднескозящая, ее тоже видно. Рыжий мувинг. На отметке у нас это все происходит где-то уровня примерно 45 центов. Выше у нас уже 60 центов. И если прорываемся через все эти динамичные уровни, то у нас уже уровень глобального FIBA в районе 0.77, ну, 78, можно так сказать. 0.77, 0.80. Здесь же нижняя граница предыдущей расширяющейся формации. Здесь же пунктирная желтая паутина. И здесь же 200-я экспоненциальная среднескользящая дневная тоже выступает дополнительным сопротивлением. То есть мощнейшее сопротивление в зоне 0.80. Даже, наверное, 0.80-0.90. Здесь сегментал нам подрисовывает еще дополнительно, намекая, где были ключевые торговые объемы. Вот так на сегодняшний день выглядит рынок. Всем хороших выходных. Будьте внимательны. Главная цель любого трейдера – это сберечь депозит. Защищайте свои позиции маржинальные. Обязательно не допускайте ликвидации. Всем профита. С вами был Гоша, канал Рейд И до новых встреч.